Сегодня мы с вами в очередной раз будем наполнять вселенную почти идеального мира И как я говорил на примере родителей паути Если даже самого человека не существует или его не будет в кадре, о нем будем говорить В любом случае у правителей должны быть некоторые помощники, которым они отдают те или иные дела, часть дел чтобы облегчить себе работу. Поэтому э, секретарей э, необходимо прописать. Хочется их переделать, переделать под контекст почти утопического мира. Э, и начнем с самого главного, с названия. Переименовать эту профессию несложно, нужно всего лишь провести аналогию, чем занимается секретарь. Секретарь, он у нас занимается делами, значит, нужно соединить слово «дело» с профессией, и у нас получится «деловщик». Достаточно своеобразное название, но если мы вспомним, то помимо того государства, города, государства, в котором живут наши три главных персонажа, есть и другой мир, за сферой. Соответственно, нужно придумать второе название. Насчет языка, кстати, стоит отдельно упомянуть. Язык в почти идеальном мире, я считаю, должен быть один на всей территории. Так сказать, общий язык, на котором все могут разговаривать. Учитывая то, что это слишком огромная территория для одного языка, Невозможно создать один язык, для всех будут все равно какие-то различные диалекты. И вот, если мы говорим, опять же, в рамках того города-государства, кстати, оно до сих пор без названия, предложения свои пишите в комментариях, то здесь, по этому диалекту, данная профессия называется деловщик. Если мы перейдем в другое государство, которое находится на другой стороне Земли, то там другой диалект, и хочется провести аналогию с нашим миром, с нашей землей, назвать профессию на основе английского языка. Когда у нас есть некий список дел, которые мы кому-то передаем или от кого-то берем, этот лист называется to do. To do list. Если к этому прибавить суффикс, обозначающий профессию и ER и соединить все эти слова, то у нас получается тоже достаточно своеобразное название. По идее, эти два названия – название одной и той же профессии, но на разных диалектах. Я хочу немножечко ввести парадокс. По логике получается, что деловщик – это помощник правителя государства. И у этого помощника есть свой помощник помощник деловщика. И получается, что деловщик это тот человек, который принимает дела как и от папы и мамы, то есть он получает приказы сверху. И также деловщик он получает не то чтобы приказы, он получает дела от своего помощника, но уже отсортированные. То есть, что я хочу сказать. Вот допустим встреча с народом. Понятное дело, что Правители государства, и мама, и папа, они очень заняты, и им просто некогда встречаться с народом. Существует деловщик, а у деловщика есть помощник. В обязанности помощника входит встреча, или, правильнее сказать, общение с народом. По любым вопросам народ открыто в любой момент подходит если говорить нашим языком к Акимату или на российском языке к мэрии, находит там кабинет помощника деловщика и высказывает э, свою жалобу или предложение. Помощник это все выслушивает, это входит в его обязанности и сортирует эти дела на важные и особо важные. Важные дела он решает сам. А особо важные дела он передает деловщику, потому что решение особо важных дел выходит за рамки компетенции помощника. И деловщик уже эти важные дела должен решить сам. У него в данном вопросе компетенция такая же, как и у главы государства. Это если мы ограничиваемся вопросами, которые пришли от народа. Теперь, если есть какие-то чрезвычайные положения, чрезвычайные ситуации, если вспомним разделение столицы, у нас есть три участка, это внутри стены, внутри сферы и внутри лесов. Внутри стены самая малая часть, она уходит в компетенцию помощника, а у деловщика это чрезвычайные ситуации внутри сферы. В идеальном мире преступность должна быть на нуле, но мы говорим про почти идеальный мир, соответственно, преступность не может быть нулевой. Если преступность есть, то она в компетенции помощника. Очень сложно Придумать о преступлении в этих а, рамках, но даже если оно будет, то преступника а, выселяют за пределы сферы. Отпускают в леса и дальше. Пусть он гуляет сам. Сам за себя ответственный. Что касается деловщика, то здесь а, идет контроль погоды. Всеми этими делами внутри города-государства ведает... Мама. поскольку у нас, как я говорил, матриархальный строй. А все дела, которые связаны с другими государствами, с другими материками, все, что выходит за пределы сферы, это все относится к папе. Теперь по планам на будущее. Я на этом канале никогда не стремился набрать какое-то конкретное число подписчиков, я просто выкладываю видео, потому что это мне интересно. Но у меня есть одна новость для вас. Если вы наберете вот такую вот сумму в подписчиках, я сделаю видео, в котором я буду писать сценарий. Я хочу приурочить это к круглому числу подписчиков. Хочу написать сценарий для другого короткометражного фильма, который будет называться Ошибка. Также э, останавливаться на этом я не собираюсь, я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать, когда у меня будет 100 подписчиков. Поэтому темы на будущие темы это у нас идеальная медицина и идеальный, как-то криво написал, госустрой. Если вы хотите знать, какой я вижу идеальную медицину и идеальный госустрой, не просто подписывайтесь, а нажимайте колокольчик. Поскольку видео у меня выходят не с той регулярностью, с которой хотелось бы. И из-за того, что у меня мало подписчиков на канале, как вы поняли, меньше сотни, YouTube может проигнорировать выход моего видео и не показать его вам. Еще раз уточню. Я не выпрашиваю у вас подписку. Я просто хочу приурочить. Это видео по написанию сценария К круглой цифре подписчиков А на этом у меня все Всем спасибо за внимание И здравствуйте В своем любимом узоре Вот Если сможете повторить Спокойно Отправляйте видео или фото Ну и Мотоцикленок Поэтому